Вот я и на озере Виштинец. На той стороне уже литва. Прямо поселок Вишпитис через озеро. Смотрите, какая чистая вода. Здесь находится турбаза. Можем взять на прокат катамараны и поплавать по озеру. Райское место просто. Не мог пройти мимо этого места, чтобы не снять. Круто, да? Иду обратной дорогой с Виштинца. Предстоит пройти примерно 30 километров. Планирую пойти другой дорогой, не так, как я сюда шел. Сейчас, правда, пойду немножко по асфальту той же дорогой, к которой я пришел. Потом пойду по дороге, где раньше у немцев была железная дорога. По дороге решу, как идти. Возможно, пойду до Лесистого оттуда на Пугачева и дальше на озеро Марина. А может пойду более такой лесной дорогой сверну в сторону горы Дозор и уже потом пойду по лесу. Вот горы Дозор и как раз дорога выходит на Турбазу, озеро Марина. Заночевать планирую либо на Турбазе, либо с другой стороны озера. Смотрите, какое дерево с одного ствола Идут четыре стола. Там они тоже вроде бы срастаются. Как-то странно. Видите, четыре. А здесь один. И там вот такое же дерево. А здесь развалины. Дом стоял Лестница осталась Такая вот еще здесь стояночка есть. Сворачиваюсь с дороги направо, здесь у немца была железная дорога. И буду идти до поселка Лечистого 6 километров. Яблони какая, смотрите, яблочки по виду, что они должны быть вкусные. М -м -м. набираю интересно, почему здесь брусчатка может быть железная дорога рядышком шла а это была обычная дорога много уток сейчас взлетело Жалко не успел заснять. Там вот они полетели. Далекие. Смотрите, какой мостик. Косули дорогу перебежала, видели? Сейчас левее она в лесу. Второй мостик. Встречалось уже несколько озер, очередное по моему пути. Смотрите, камушки стоят. Немцы их ставили вдоль дорог, а здесь почему-то вот вдоль озера, а дорога там выше. Вот дорога, а камушки почему-то вот там стоят, около воды. Непонятно. Может там тоже шла какая-то дорога? Тут прямо с двух сторон. Смотрите, озера. И с этой, и с этой. У нас это заболочено. Тоже говнист из дороги. А, там что-то есть внизу. Мостик, оказывается, это. Хотя да. озера были соединены друг с другом. Наверное, здесь есть рыба. Поселок лесистая. Озеро поселок лесистая. Поворачиваю на эту дорогу, на табличке написано, что через 2 километра начало маршрута Городозор. Смотрите, какой огромный валун. Начало маршрута Городозор, озеро Мариново, 4 километра. Городозор. Высота 230 метров. Здесь прям видно, какая-то реально горка. Для Калининградской области это как бы так серьезный подъем. Потому что у нас местность, в принципе, в основном равнинная. Есть, конечно, холмы, но... Вот этот вот подъем достаточно такой крутой и длинный. Дошел до турбазы, смотрите, здесь какие палаточки. Это, наверное, глэмпинг. А тут вот озеро. Эта турбаза классная. Ну, как бы условия, Но, в принципе, тоже нормально но находится на берегу озера, в лесу. Ой, вообще красота! Я в ноябре был, мне очень понравилось. Так, вот думаю, остановиться здесь или переночевать в палатке. Иду, узнаю, есть ли места, и заселюсь. Такая тут приятная турбаза. Вот озеро рядышком, прям на берегу озера находится. Последний номер остался с большой кроватью, остальные с раздельными кроватями, ну, конечно, у меня тут маленькое окошко и нет террасы, вот там озеро видно, покажу вам санузел, что он такой вот, в принципе, нормальный. Можно как, как террасу использовать. Ну, в принципе, я уже немножко устал от ночок палатки. В принципе, и палатки неплохо спится, но иногда все-таки нужно даже в походе, я считаю, если есть возможность тут останавливаться в гостинице, нормально помыться. Вот такие здесь шикарные балкончики с окнами до пола и вот такой прекрасный вид. Примерно километра 4 осталось до Краснолесия, до Сосновки 2,2. 2. Трикоза у меня прямо села на руку. Вот я и вернулся в Краснолесие, закончился мой поход. Отсюда до Виштинца и обратно. Сейчас я сяду на машину и поеду в Калининград. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами был Александр.